Завтрак, обед и ужин, Такой распорядок дня, Бог, конечно, нужен. Но я не хочу пока Завтрак поем и я кашу Ее мне готовит нам Овсяную кашку нашу И творог, конечно, с утра Цикорий за место чая И булочки скромный кусок И пачка вкусы вытираю Достав из кармана платок Поев, отдохнув на диване, Возможно, пойду в туалет. Вот время уже поджимает, Что скоро настанет обед. В обед суп очень вкусно, Свеклу, лук, вареный и хлеб. И мне абсолютно так нужно, Тихи также выпью в обед. Полдня времечка пролетело, как ужин, уже достает! Картошечки мне захотелось, Жена тут, а тут все несет. Картошечку с рыбкой, с котлеткой, С и в снятку яйцо, Из шоколада конфетку, Такое меню, вот и все. Таков дневной распорядок, Касаясь лишь только меня. Очень попросту крата. Чего им и пью я, друзья Меню сделал после ковида Ковид осложнение дал Диета моя всем открыта Чтоб каждый из вас понимал Не ешьте соленая очередь И острова тоже нельзя Нельзя жареного есть прочее Копченого есть никогда, здоровье свое берегите, здоровье превыше всего, оценку здоровья найдите, что было вам всем хорошо, здоровье свое берегите, здоровье превыше всего, оценку здоровья найдите, кто было вам всем хорошо, вот и все. Gracias. <música>